Здравствуйте, уважаемые зрители! Продолжаем с вами делать нашу тарелку. Так, первое, что я хочу сделать, это сделать объемным вот эти вот полоски. Вот эту раз и вот эту вторую. Они будут проходить по канту нашей тарелки. Затем я сделаю узоры вот этих гусиных лапок. И самое сложное это наше дерево итак начнем с наших полосок сначала делаем наши направляющие они нужны для того чтобы мы точно разместили и симметрично наши вектора они делаются с помощью зажатой левой кнопки мыши их можно выдвигать с одной и с другой стороны удаляем ненужные правой кнопкой мыши нажимаем, удаляем здесь их можно заблокировать, выставить точный размер я поставил в ноль этот э, направляющий тоже в ноль вот, блокируем, окей все она никуда не денется теперь значит редактирование векторов выбираем вот этот инструмент создать поле здесь можно создать как видите прямоугольник круги различные формы вот. ну, я сейчас выбрал именно полилинию, то есть это ломаная линия которую можно потом редактировать на своем усмотрение так ну, начнем помещаем ее в центр нашей направляющей и делаем такие вот движения так теперь э, выбираем э, изменение точек кнопку и здесь мы можем их перемещать как нам нужно размещать их точно по направляющим Так, теперь нам нужно сделать изогнутую эту линию, также эту, выделяем все точки и ищем сгладить точки. Зажимаем вот этот рычажок и двигаем в нужном направлении. Здесь мы видим, получилось как коромысло. Нам это не подходит. Поэтому выбираем эту точку и жмем еще раз гладить точки. И она становится. То есть можно регулировать отдельно этими рычагами. Так. И редактируем дальше. Так, ну вот более менее на что то стало похоже а, теперь нам нужно сделать эту операцию по всей длине чтобы у нас все получилось симметрично а, мы не будем отдельности опять точно так же как я сейчас только что проделал uh. то есть мы будем делать копирование обычные копировать вставлять чтобы у нас была модель симметричная и красивая нажимаем кнопку зеркально отразить вектор ставим галку сохранить исходный вектор и выбираем нам нужный параметр здесь куда будет копироваться по верху по центру по низу и так далее жмем по низу наш вектор отразился не обращаем внимание на то что это просто фотография сделана не точно сверху может я с каким-то искажением скачал а наши вектора отразились четко так как был сделан и первый вектор теперь нам нужно объединить точки этих двух векторов чтобы это стал один цельный вектор для этого у нас есть вот эта вкладка положение размер выравнивание векторов то есть здесь мы можем редактировать наши вектора выбираем наши два получившихся вектора с помощью кнопки shift выбираем второй вектор выбраны у нас два вектора или же провести по полю нашего проекта и выделить и захватить этим прямоугольником оба наших вектора Затем выбираем один из этих инструментов э, объединение векторов. Вот здесь есть различные объединить вектора линии прямой, значит кривой вот есть конечных точек перемещения и остальные инструменты. Давайте попробуем вот эти. объединить вектор перемещение конечных точек. Да. Наш вектор объединился и стал цельным. Сохраняем проект. И теперь нам нужно эту половину скопировать, как мы делали перед этим. Нажимаем и сохранить исходные вектора слева. Неправильно. права вот теперь правильно так выделяем наши вектора и нужно объединить их конечных точек объединяем закрыть все у нас есть готовый контик чтобы сделать кант объемным нам поможет инструмент вот этот вот смещение векторов жмем на него здесь значит выбираем в какую сторону будет смещаться вектор здесь величина расстояние между векторами скругленный фаской остроконечный все это можно проверить ну я оставляю скругленный оставляю эту величину. И жму. также можно поставить галку, чтобы удалить исходный вектор. жмем смещение, у нас получилась копия э, нашего нашего вектора. Э, теперь, чтобы сделать объемным, э, нам нужно объединить эти два вектора вместе. Для этого мы делаем следующее. Мы выделяем наши векторы. Жмем Shift. Выделился второй вектор. Правой кнопкой мыши жмем и выбираем здесь графу э, «Сгруппировать векторы». Жмем. Все, наши векторы сгруппированы. Теперь нам нужно создать э, второй кант находится вот здесь ниже для этого делаем следующее действие выделяем наши сгруппированные векторы и переходим э, на, в кнопку преобразования векторов жмем ее появляются у нас такие вот точки вокруг э, с помощью этих точек можно наши вектора модифицировать увеличивать уменьшать нам нужно скопировать чтобы это сделать жмем alt и внутрь перемещаем наши модели наши вектора все готово так жмем значит катрл alt копировали теперь нужно здесь вот расширить это вот зажимаем э, alt и расширяем так вот все получились у нас наши векторы можем их выделить так и сохраним э, наш нашу модель так давайте перейдем теперь нашу заготовку и посмотрим что у нас тут получилось Так, <coughs> скопировали мы вектора и расположили их так, как нам нужно. Еще немного подкорректируем положение. Ну вот. Как-то так. подкорректируем эти вектора так сохраним перейдем во вкладку узоры на панели рельеф проверим что у нас получилось с этими кантиками их можно тоже заблокировать чтобы они не шевелились блокировать вектора пока мы с этого делать не буду так двойной клик они будут полукруглые и градус такой же самый оставим давайте раз два так можно выбрать ограничения по высоте можно без ограничений давайте попробуем без ограничения добавляем идет просчет переходим 3d вид видим что у нас получилось Получилось хорошо, но не совсем точно у нас легли наши вот эти вот кантики. Их нужно будет подрегулировать. Отменяем. Переходим в 2D-вид. Так, после регулировки, редактирования наших векторов получилось вот здесь вот немножко, конечно, но суть главное, чтобы вы поняли суть. Подредактировать можно всегда разгруппировать и теми же самыми способами, которые я перед этим показал перемещением точек все это можно сделать будет все хорошо также можно так. сделать кант этот уже чтобы между ним э, хорошо просматривался рисунок еще попробую раз немножко выходит запрет чтобы убрать э, наше вот это вот не получившийся можно нажимать катл z или Выбрать э, вкладку ⁇ Рельефы ⁇ Выбираем наш слой ⁇ Рельеф ⁇ и обнулить. Все, рельеф обнулился. Ну и можно продолжать дальше редактировать по вашему усмотрению. Нажимаем ⁇ Мальт ⁇ уже немножко можно сложить альт, нажимаем, смещаем их, выбираем наши векторы, делаем просчет смотрим на результат, ну, значит, расстояние уже хорошие здесь можно расположить наш рисунок вот. не будем обращать внимание вот на это дело вот. самое главное <coughs> научиться а дальше уже можно как бы оттачивать свои умения так, сохраняемся и переходим в 2d вид переходим в нашу картинку и можно заблокировать эти вектора чтобы мы их случайно не испортили так теперь я хочу сделать вот эти вот листочки наши Выделяем этот инструмент и приблизим немного вот такими движениями сделаем наши вот эти вот рисунок. здесь, скорее всего, идут кружки, мы это потом сделаем, так, есть, выделяем точки, сглаживаем, Давайте сразу все точки загладим. Сглаживаем точки. И теперь перемещ перемещают эти рычажки и сами точки. Нужно добиваться максимально точных деталей. Так, я ставлю на паузу и потом покажу вам уже готовый результат. Так, после редактирования я сделал вот такой вот, вот такой вот узор. Так, и теперь нам нужно его расположить, а потом скопировать всему периметру меньше его поворачивать можно вот видите внутри есть такой рычаг можно легко поворачивать Возможно, надо было тут э, сделать их отдельно. Ну, да ладно, уже сделал как сделал. Немножко вытянуть можно. будет вот таким так уменьшаем жмем альт вворачиваем и давайте наверное сделаем э, еще один слой назовем его листья листья сохраним так и продолжим располагать наши наши листья Зажимаю. Катрл можно копировать. Не забываем об этом. Если где-то не помещается, можно масштабировать. Нажимаем кадр. Точка в углу, вот, которая здесь, и внутрь. Так, давайте их попробуем скопировать тоже. выделим наши листья и жмем на зеркальное отражение поверх зеркальное отражение и слева так справа перемещаем их Зажимаем на клавиатуре стрелки, которые рядом с цифровой клавиатурой. И перемещаем. Чтобы точно переместить, опять же, таким можно воспользоваться будет э, направляющим вот этим. То есть мы точно располагаем здесь, запоминаем размер, копируем его. Давайте так и сделаем. Ну, вот и. Выдвигаем второй направляющий, вставляем сюда наше значение только без минуса. Применить. Окей. Теперь мы видим. идентично тому что был здесь здесь немножко он залазит Так, Это нужно все уменьшить. Да. Давайте сразу их уменьшим, все. Получится, должно получиться. Угу. Так, я поставлю на паузу и увидим конечный результат. Итак, вот результат после э, простых операций копирования, перетягивания, поворачивания. Получилась вот такая вот тарелка. Здесь я добавил сферы, их я перенес в отдельный слой, потому что хочу на них сделать на некоторых сферах еще типа что ли капли еще сейчас мы это попробуем сделать на примере одной сферы вот это допустим так создаем в 3D а, так. да вот как мы видим у нас получилось что-то типа капли дождя можно вытянуть и вообще сделать как каплю в виде капли снова я поставлю на паузу и покажу вам результат итак хочу вам показать как я сделал каплю вот ее обычную сферу с помощью этих инструментов перетаскиваем точек я сделал вот каплю и посчитал что лучше по моему сделать читание чем добавление выбираем сферическую инструмент сферического читания жмем вычитать и вот видим результат неплохо смотрится Теперь мы эту каплю снова копируем, стрелками на клавиатуре переносим, я ее все-таки сделал в отдельном слое, опускаем вот здесь, shift, снова делаем, зеркалируем их, переносим вниз так рельеф обнуляем выделяем все наши векторы, все наши капли, Нажимаем вычитание, смотрим результат 3D видео, нормально. Так, ну что же, с окантовкой мы закончили. В следующем видео будем делать наше дерево. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.